Вам неприятно быть в центре города из-за шума и пыли. Вам больно смотреть, как уничтожают трамвай. Вы знаете, что у нас есть много пользователей инвалидных колясок, но вы видите каждый день максимум одного. Вы хотели бы избавиться от ямы в вашем дворе, но вы не знаете, какая же все-таки инстанция это делает. Вам кажется, что вас окружает одно невежество. И у вас одного одной.. Пожалуй, ничего не получится. Меня зовут Ходор Румянцев. Я с детства интересовался урбанистикой, даже не зная о том, что она так называется. Я знаю многих местных активистов. Я учусь ставить перед собой цели, достигать их или идти дальше, если не получилось. Я один могу кое-что, но вместе гораздо больше. Давайте создадим дружелюбное сообщество, где каждый сможет выставиться, поделиться идеей, соображением, задать вопрос и получить, или дать ответ. Пускай мы не можем пока изменить Кремль, мы можем изменить наш город для себя, наших детей, наших родителей и наших соседей. Голосуйте за меня.